Всем привет! Вы на канале движок, автосервис без купюр. Меня зовут Юрий Макуев. Сегодня мы с вами говорим о пяти ошибках работы с сотрудниками в автосервисе. Ну и вообще, я пригласил вас в гости в новую точку. Это Вилгут в Королеве. Немножко этом сервисе. Мы его запустили пять лет назад. Самая интересная цифра, что в ноль мы вышли на второй месяц. И окупили сервис уже через полтора года. Инвестиции в этот сервис составили 7,5 миллионов рублей. Меня часто спрашивают о том, как подобрать сотрудника. Как найти, как мотивировать, как сделать так, чтобы он работал долго. И в этом видео я поделюсь теми, тем опытом, который у меня есть. Поделюсь, расскажу, как сегодня, сейчас находить сотрудников. Какие ошибки не допускать. И в этом видео будет 5 ошибок от меня, от моего опыта. Итак, первая ошибка при подборе сотрудников, так называемый подбор вслепую. Это когда мы не знаем, кого мы ищем, кто нам нужен, мы не знаем портрет, мы не знаем непрофессиональных качеств и тем более психологических. Я тоже попадал в эту историю, я не понимал, кого я ищу, я не понимал, когда проводил собеседование, задавал вопросы, которые были скачаны с интернета. Я не знал, что делать с этими вопросами и ответами, которые давали мне сотрудники, и как их применять. Да? И тогда я углубился в эту тему и начал разбираться, как же мне находить тех сотрудников, которые мне нужны. Ну, На примере, э, скажем, «Плейбой» нас в заре э, начала своей деятельности принимали девушек просто по трафарету вырезали трафареты из фанеры, и девушки проходили, попадали в, в, этот, в эту рамку, и те, кто попадали 90-90, проходили дальше. Так был кастинг сделан, и насколько я сейчас действует, не знаю, но в нашем случае я применяю такую же тактику, когда мы ищем того, кто нам нужен. Да? И я предлагаю использовать типологию людей, их много множество но это позволяет понять кто вам нужен кто у вас работает как с ними взаимодействовать как их мотивировать если необходимо вот значит я применяю простую технику я делю людей на результативников денежников бюджетников и романтиков вот четыре типологии простые понятные и в принципе как показала практика очень хорошо работает Итак, более подробно о психотипах значит результативник э, это человек который достигает результатов и я рекомендую э, делать э, объявление вакансию когда размещаете уже э, рассчитывать на того кого ищете если мы ищем результативника если он нам нужен да то мы говорим что у нас есть план по выполнению или лучший механик или есть конкурс человек который достигает какого-то результата и получает какую-то э, отметку да, финансовую или поддержку или внимание если мы говорим про денежника то в объявлении мы говорим о том что есть конкурс э, есть повышен норма час мы говорим о стоимости мы говорим о деньгах да если мы говорим про бюджетника то это не значит что человек из бюджетной сферы э, Бюджетник – это человек, которому удобно Важно качество работы, тепло, уютно, рядом с домом. Он никогда не гонится за большими деньгами или за большими результатами. Ему важна комфортность, удобство. И, как правило, у него есть какое-то хобби свое, у него есть какое-то, может быть, свое дело. И ему хватает небольших финансовых результатов для того, чтобы закрыть свои задачи. Ну и романтики, как правило, мы их не берем на романтиков на работу, потому что романтики, например, это сисадмины. Очень большой пример того, что романтики они не очень подходят в автобизнесе, где много техники, много инструментов, тяжелой работы, иногда опасной. Поэтому здесь романтики, как правило, не работают. Вот. Это вот такие простые типологии, чтобы для себя понять, как с ними работать и как с ними общаться и создавать объявления на основе их психотипа. Ошибка номер два. Мы принимаем быстро и прощаемся долго. Вспомните, когда вы сотрудника хотели уволить или что-то пошло не так, и вы долго планируете, думаете, как же уволить, как же, да, и это все тянется, тянется, тянется, и сотрудник начинает это чувствовать, начинает вами управлять, манипулировать, и все это заходит в долгую, в долгую историю. Поэтому я делаю наоборот, я принимаю долго и прощаюсь быстро. Как только у меня появилось желание или какая-то э, необходимость э, с человеком попрощаться, я прощаюсь быстро э, и не тяну долго. Если говорить о приходе на работу, то конечно лично у меня есть 15 э, пунктов, по которым мы проверяем нового сотрудника. Это начинается от звонка, от теста, от э, собеседования, от э, тестового дня, месяца и много-много разных примеров. Да? Например, я на собеседной всегда опаздываю. Для чего? Потому что человек приходит, ждет меня, и когда я прихожу чуть позже, я вижу его настроение, я вижу его, как он э, настроен на беседу. Может ли он терпеть, может ли он подождать. Насколько у него стрессоустойчивость у него здесь э, проработана. Да? Это маленькие такие штрихи, которые позволяют почувствовать человека до знакомства с ним. Поэтому э, я предлагаю принимать человека долго и прощаться быстро. Итак, ошибка номер три. Очень часто руководители уделяют внимание плохим сотрудникам, слабым сотрудникам. Люди, которые опаздывают, чего-то не умеют, мало зарабатывают, и они всегда оттягивают наше время. Мы никогда не уделяем время хорошим сотрудникам. Он работает, он зарабатывает, и мы его не трогаем. И больше времени тратим на тех, кого не получается. Я тоже был таким, и я всегда уделял время плохим сотрудникам, слабым сотрудникам. Сейчас же я рекомендую, как я поступаю, я уделяю время только лучшим сотрудникам, которые идут вперед, которые за собой тянут коллектив. Если слабый готов развиваться, он будет развиваться и идти за, за сильным. И будет сам становиться сильным. Если он слаб и не готов идти дальше, учиться, обучаться, развиваться, то он уходит или мы увиняем. Поэтому ошибка в том что мы уделяем время слабым не уделяем не трогаем слабых работаем сильными помогаем сильным поддерживаем и даем возможность им еще больше развиваться еще больше зарабатывать ошибка номер четыре сейчас ну, многие платят за результат это правильно но сейчас платить только за результат Большая-большая ошибка. Потому что э, сейчас нужно платить не только за результат, но нужно платить и за показатели. Потому что результат может быть достигнут, а показатели будут плохими. Показатели, НПС-показатели, качество показателей обратной связи, э, обратный заезд клиента, обратное мнение, э, время, эффективность, продуктивность все эти термины укладываются в именно не в результат, а в показатели. Эти показатели можно оцифровать, и на них нужно опираться. Потому что только благодаря математике, только цифре мы можем понимать адекватно, насколько мы платим правильно, честно сотруднику, насколько сотрудник честно, правильно выполняет свою работу. На примере, если замена масла, результатом этой работы будет замена масла. Если мы говорим про качество, что э, за показатели, да, э, хорошо ли он поменял масло, протер ли он подкапотное пространство, не залил ли он э, защиту днища, э, про, сделал ли он прокладку, поменял, поменял ли он э, пробочку. Это все показатели. Результат замены масла есть, показателей нет. Поэтому я рекомендую сервисменам, руководителям опираться на результат с показателями и за показатели платить. Мотивация должна быть в показателях с результатом. И, конечно же, пятая ошибка в нашем сегодняшнем видео – это мотивация и мотивирование. Многие спрашивают и многие думают, как же мотивировать, как же заставить, как э, сделать так, чтобы человек делал, зарабатывал и делал то, что необходимо компании, собственнику, руководителю. Э, многие путают два понимания. Да, есть мотивация и есть мотивирование. Я подхожу к делу так, я, для меня основное – это мотивация внутренняя сотрудника. Если сотрудник замотивирован внутренне, у него есть внутренняя мотивация, то значит, мы с ним можем работать. Значит, у него есть зачем приходить, у него есть зачем работать. Если у человека нет внутренней мотивации, и, ну, как я говорю, у дурака все хорошо, да, поэтому дураков то работу не берем, Берем тех людей, которые хотят что менять в жизни, хотят заботиться, развиваться, учиться, обучаться, расти профессионально, личностно. Вот. Поэтому, если у сотрудника нет внутренней мотивации какой-либо, она может быть любой, и это и отношения, и близкие, и родственники, и семья, и вообще что-то другое. Да? Если нет внутренней мотивации, мы с вами как руководители не сможем мотивировать ничем. Абсолютно ничем мы не можем мотивировать. Вот таких сотрудников я не беру, таких сотрудников я не пускаю к себе на работу и рекомендую не работать, не тратить время на них. Это такая прививка от дураков, когда у нас работают только люди с внутренней мотивацией. Это очень важно, это нужно проверять при собеседовании, это нужно спрашивать при общении с сотрудниками в самом начале, понимать зачем, почему. И, и как? В этом видео я ответил на часто задаваемые вопросы, которые ко мне приходили за последние 3-4 месяца. Под этим видео я размещу чек-лист собеседования и типологию сотрудника. Если у вас есть вопросы по подбору, по поиску сотрудников, оставляйте заявку на консультацию. Если у вас есть вопросы по автобизнесу, по расширению, масштабированию или открытию автобизнеса, также делайте заявку на консультацию, где мы разберем вашу ситуацию, сделаем пошаговый план развития и сделаем ваш бизнес успешней. Всем удачи, всем пока!